Всем привет! Сегодня мы будем строить кораблики из 10 блоков, потом из 100 блоков и 1000 блоков и пробовать доплыть до конца. О, у нас сегодня два пингвина. Сейчас вы будете строить кораблики из 10 блоков. Вы готовы? Нет. Нет. Ладно, ну короче, в любом случае начнем. Можете начинать. У вас есть 10 блоков. Я вас не ограничиваю во времени, можете не спешить. Ставьте блоки аккуратно, не торопитесь, я вас подожду. Когда такие события вообще были, чтобы не ограничиваем время. Не знаю. Не знаю. Это первый раз, мам. Да это невозможно. Ой, пират! Красивый кораблик строит. Да какой красивый, ужасный. Да я шучу, конечно, ужасный. В смысле он красивый? Твоя логика просто божественна. Спасибо. Ух, можно один вопрос? Да, можно, можно. А если у меня партов 10, а блоков именно 10? Ну ладно. У нас два пингвина, что это за нашествие? Это пингвины в видео про Антарктику. Они все-таки нашлись, да. Так, прошло уже 3 минуты. Я хочу посмотреть, что вы тут делаете. Вы, вы совсем не, тор не торопитесь, да, я вижу. Так, я вижу потик, а на плоте есть мачта, Это хорошо. У Агуши есть пару странный пару. Но все-таки хорошо. А у пирата, О, у него даже флажок есть. А почему он пусто он удает? Итер дует вперед, значит лард должен быть вперед. Да. А, а, да, да этого. Он. Он, она ломает лодку. Короче физика. О, пингвин строит пингвинский корабль и он выглядит эпично. но он очень маленький почему-то. Я иду к последнему пингвинчику, он такой маленький, что я даже не заметил сначала. Парусы и мачта покинули чат. Все, все закончили? <звы> О, не, не, не. Ладно, я вас не ограничиваю во времени. скройки. скорее. Пират, хочешь что-то про свою лодку сказать сам? Боевой корабль, боевой фрегат. Ладно, в чём. Эта маленькая лодочка мне на что не способна. Но все таки делалось по чертежам боевого фрегата, значит это боевой фрегат. Логично. Вот, сейчас за символом. Все идемте к пирату. А что я сделал? Чего вы хотите от меня? Идите сюда отсюда. Видимо, уже на казино. Идите отсюда. Так, пират, как думаешь, зачем я их всех сюда позвоню? Вы хотите напасть в мой корабль? Утопить его? Нет, Я они не будут сейчас оценивать дамся. твой корабль. Напишите да. в чате оценочки. 13 но блоков тут есть потому что мачта она состоит получается из вот так забор так теперь надо математику подрубить 41 очко из 50 тебе дали пират все, я оценивать 50. не буду потому что за меня оценят зрители в комментах 42, 42, 42. смотрите кораблик какой красиво никакая все 0 баллов посетить. пингвин будь брату своему пингвину и поставь ему 10 Этому кораблю поставили 36 баллов. Зэк умеет водить, круто. Я бы за это 10 поставил, но мне нельзя. Так что вы в комментах поставьте ему 10. Это что, что за корабль такой Странно? На это... это самый красивый корабль в моей жизни, который я такой. На ней можно путь. Ладно, идемте <связывается> сюда. О, эту лодку построил, борвал поставил, а из вас никто не поставил. Надо ему за баллы да, <связано> я уверен Вы серьезно все шестерки ставите? <связано> <связано> это 30 ну, посмотрим кто из вас дальше проплывет Смотрите тут почек настоящий Давайте его тоже оценим 8 Ой Что Агуша поставил? Он поставил решетку <связано> Это 8, это 8, я не знаю почему заглялись А как угадал А я не знаю как я угадал Просто генив 36 баллов Молодец, почек Корабль улетел! Да. Давайте оценим его. Я ставлю... Ой... Я ничего не ставлю.. О! 10! 40 баллов! У твоего кораблика, Агуша. Не знаю почему. Ты на 1 балл отстал от пирата. Остался последний кораблик. Только он маленький очень. Он даже меньше меня. Но он для пингвинчика. Это мой Он тебе поставил 7, а ты ему 10. Можуха... 39 баллов! Что <связать> это такое? Та водка 41, это 40, это 39. Да. 40 и Пират, пират. Ну а теперь пришло время для самого интересного. Забирайтесь Плавание. на свои. Да, да, да, да. Забирайтесь на свои лодки, и сейчас вы будете плавать. Сейчас <связать> я поднимаюсь на свое почетное место, из которого я буду за вами э, Наблюдать. 3, 2, 1. Поехали! Ой, воду включите, воду включите! Пират самый первый? Как так? Я думал, пират будет самым последним. Парусь крутой. Потому что моторы были не запрещены, по сути. А что, На чили на расслабоне. Впереди меня все камни ломают. Вроде. Пират, моя камера на тебе сломалась, я тебя не вижу. Догоните пирата и узнайте, как он там живой. Вон там пират. Босс, догони пирата и поймай. Он уже не достал. Мне интересно, одна лодка из 10 блоков доедет до конца. Или? Погоня за пиратом. Пират свалился. Давай, давай, давай, босс, босс, босс. У меня мачты нету. У меня, Я на 5 блоков. Ну, стой, Нет. подожди. Я тут вижу, Нет. один кораблик с зегом плывет. И зэк улыбается. Кораблик с пингвинчиком утонул. Жалко. Этот, этот почек вообще на базе стоит и отдыхает. Так, осталась только лодка босса и лодка пирата. И босс выживет, потому что он из угля сделался. Да, а пират сейчас упал. Пират, он живой, он упал туда. Нет, паса. минус пират. Он упал в стиральную машинку. У него лодка жирная и получается из угля все сделано. Камера взорвалась. Я не вижу вас Босс, вы допули до конца, скажите? Мы нет. Наш корабль перевернулся, и мы очень эпично скинулись с борта корабля. Хоть под моим кораблем были блоки, он почему-то все равно перевернулся. Да, уж. Нет, Корабли из 10 блоков были не совсем удачные. Многие из вас даже... Помнят. Хотя нет. Вообще-то все утонули. А мой сайд до сих пор плывет? Да. не победим. Ладно, у вас есть 100 боков, и опять-таки много времени. Стройте сколько хотите. Не. У нас есть неограниченное время. Еще раз. Да. Можно вопрос, если корабль будет с ракетом двигателем, по сути это будет космический корабль. Да, поэтому нельзя. Я знаю скам этой игры. Пингвинчик строит золотой кораблик. Да, okay. в смысле? Материал, давайте дерево или хотя бы что-то. Нет. А ты... Пират разозлился, он стал строить из золота всем. Может сделать чтобы что в переднюю это? часть из золота красивые корабли типа да красивые да, это пираты то что я помру первый это очевидно Пират, ты же по сути пират почему у тебя плохие корабли Ого, сколько всего вы здесь понастроили! Это вообще Агуша, это же настоящий боевой корабль! <свистит> Вот это прям твоя звездочка мне вообще нравится красиво. Ну я знаю, что ты не ты ее построил. Ну ладно. Ну, ну да. ну, ну круто, ну, короче. <с> У босса здесь хлебная лодка. Почему ты вообще из хлеба строишь? Не знаю. знаю. О, здесь что-то с картинки кораблика вроде. Тут и пушки есть. Это прям как древний корабль. Все проработано. Прикольно. Месть, блин. Зачем так много пушек? Я не знаю, что-то у меня вообще нет, вроде все так то прикольно начиналось, но с мачкой там не пошло, что-то, короче, как-то странно, зато много пушек. Да, ну, пушек много. Вот здесь вообще маленький кораблик пингвинчиков, Он очень грозный. тут, смотрите, тут и шипы стоят, и флаг такой. Вы разве можно, по сути? Да, таранить. Я вообще-то камни хочу. А, я думал, вот вы хотите... Нет, вот я добрый пингвин, я не лисы. Да, пингвины добрее лисы. Ну, у пирата прикольный корабль. Идёмте все, давайте оценим это. Оценка будет плохая, но зато... Зато, зато... Много-много кушает. Пират, у тебя сорок баллов. Да, Никто еще пятьдесят не набрал. Смотрите, у Агуши какой кораблик. У него боевой фига. Прям вообще а, боевой этот. Прям крейсер. Вот. Да если мне попадут в барховой я же помою. Давайте оценим корабль Агуши. Мой босс поставил 10. У Агуши одно очко. И он на первом месте. Пока что. А, Он тебя, пират, на одну очку обогнал. Какой он, Слабь? Ладно, идемте сюда. Смотрите, корабль Оранжевый какой. Это корабль называется Сделай сам. А, понятно. Ну, если по русскому, то из палок. Да, тут корабль вообще очень непонятный. Почему мачта сзади, и вообще... Ну, ладно, вы оценивайте. Я обожаю ступал. Этот странный корабль Сделай сам набрал 34 этих... Ну, очка а, Далее, золотой корабль Давайте ну, тут... его посмотрим Его но... Я построил пингвинчик, Ладно. поэтому Фильм, это Смотри, у него есть впереди шипы Череп прикольный еще так 39 очков у тебя 4. Ты ему 6 прилепил, что ли? Ну, да, 6 Смотрите, какой корабль У него только парусов нет Корабль, месть пингвинов, план Б, Б. Б. О, прикольно Заемки-палки 38 У тебя Смотри, у твоего собрата пингвина 39 девять. Да. Да ты дурак! Что ты делаешь? Они меня перевернули. Три, два, один. Стойте, дайте на пиратов А А ПВП не будет? Включите. А Нет, пожалуйста, не надо. Включайте, включайте. Ладно, моему короблику придет конец. Плываем. Пират снова на первом месте, как всегда. О, что? Агуша всех обгоняет, он улетел куда-то. Агуша! О! Да, это, это уже ракеты какие-то, это да. что такое? А пират, честно, перевернуто плывет. Очень странно. Ну, как обычно, -мо! Надо пират. было противовес поставить. Надо было. О, я вижу маленький пингвинчик плывет У -у -у. на маленьком кораблике вперед. И он подлетел. Что? Агуша уже в конце? Как Конечно, так? Конечно, это торпеда. А, да, у него реально современная торпеда Он реально Нет. в конце Он уже на водопаде Он подходит Нет. к сундуку Все, Агуша победил, он в конце Нет Корабль сделай, сам плывет. Смотрите просто на него Ой, как он еще выжил, я не понимаю Он где-то под водой Да не только он, тут еще маленький кораблик Маленького пингвинчика А где другой О, пингвинчик? Меня... Агуша проиграл со своей реактивной торпедой Нет. Почему Нет. тут от корабля одна треть осталась? Oh, oh, надо, нет, надо знаешь Я что, не пингвин, пингвин, Я твой не собрат не пингвин не только что утонул, он не был не в конце. Он мне теперь не брат, он меня, он меня хотел убить. А. Ну ладно. В этот раз Агуша смог долететь до конца. На торпеде. А, я не виноват, у меня корабль тяжелый. Ладно, готовьтесь строить корабли из 1000 блоков. Давайте кто Ух, за 3, 3 на 3, 3 ставите плюс сейчас. Все ставьте Это минус. Если я сделаю корабль, но он будет не плавать. Как? Что можно построить из 1000 блоков и, и ничего. Начинайте строить, лад. Рекомендую всем выключить ПВП. Кто а пират Спасибо может же. по вам начать стрелять. А чё пираты, что я сделал? Ладно, будем снимать тай таймап с того, как пират пытается что-то сделать. 10 минут прошли. А это что, было на время? Нет, я просто пришел смотреть, что вы тут делаете. Я так, а ты что Нет. сделал, мне интересно? Сверху. Сверху? Стоп, это что за капсула такая? Это подводная лодка. Круто. Здесь корабль, который полностью состоит из шипов. Да уж. Да. Мне даже будет... рядом с ним все лагает. Поэтому вырубим. А, ты вырубил толку. Да. А ты, Мы пират, что за Титаник шла. строишь? Ты знаешь, что Титанику там? Твой корабль тоже. Я хотел сделать боевые крейсы я понял то, что по форме это напоминает тиканик, и я понял то, что это судьба. Хочешь, я ледник сделаю? Сейчас вы все утоните, а мне миллион кушек поставлю, и кто-то изверх Ладно, пират настроен очень злобно. А, Гуша, ты что делаешь? Маленькая лодка? Не знаю, что Я это? делаю воздуш... э, лодку современную да. на воздушке. На воздухе? О, у него тут корабль-то красивый. Это соперник этому Титанику. А мой Титаник некрасивый. О. Он построил военное судно. Вот я тоже хотел прессию. А это что, огромная пушка, что ли, сзади? Я не буду спалерить, что это будет. Это будет эпично. Это на случай, если меня будет очень сильно бомбить. Титаник теперь затонет не от айсберга, а от <смех> Это уже затопление Британика чем-то похоже. Ночь ну, у тебя Британика. Но в вашем сериале <смех> Британик об что-то невидимое. <смех> <смех> <смех> Ладно, я вернусь к вам через 10 минут. Час, ну, -то как -то... Мне еще строить тут часа 2, наверное, я не знаю. А, Час, не гуша, гуша что скажет? Пират, ну даст твой <смех> Короче, сейчас все очень, этот, унывают, сейчас поздняя ночь, и пират пропал вообще. куда Пират пропал, потому что, наверное, у него час ночи, он пошел спать. Агуша, что это такое? Это лодка на воздушной подушке, просто плавать по воде. Ходите, прокачу вас на свои супер-дупер ну давай, посмотрим. Ну у нее крутится пропеллер, они... это хорошо. Поехали. Да, ладно. Ой. А... Это... Она даже. Чего, не едет? -то. Это я же а... говорю, они, вот они все в месте взятые такие тяжелые, что даже ускоритель не может Реально? <гум> <гум> <true> вот попробуйте все спрыгните. Все равно ничего. Может, мне надо спрыгнуть? Ау! Попробую... Что она... сюда влетело? Она сразу полетела. <гум> <гум> <гум> Понятно, Стой, а... А... Давайте оценим кораблик, Агуша. 47 очков у тебя. <си> Агуша, а, стой. Тебе на меня ждут, надо, пожалуйста. А! Ух, теперь моя воска летающая. Ага. Смотрите, это лодка из шипов, она настолько лагает, что у нас FPS очень сильно приседает. Это то самое чувство, когда снимаешь на 60 FPS, но тут даже 10 нет, наверное. <таспорщик> эта лодка полностью из шипов состоит, это ужас. <таспорщик> что будет, если лодка из шипов врежется в тебя? Нет, не в меня, а в мою лодку. Ну да. <св> Ай, <таспорщик> <таспорщик> <таспорщик> Броня не пробита, раунд 2. Раунд два. Давай, давай. Она сейчас лагает. Остановить. Давай поплаваем просто. Давайте, только можно я отключу бы. Да. Давайте поставим оценку этой лодки из шипов. Я думаю, давай, что... Чак. Она идеальная. Она да. Идеально. Я бы поставил лодки 10, но сегодня оценивают зрители за меня, так что напишите в комментах, сколько вы бы Агуша а тебе поставил 6 Твоя постройка Нет. набирает 39 очков Ну, хорошая, ответ. О, смотрите, там подводная лодка, давайте ее тоже посмотрим Где она? Я призываю Откройся. Да О, шалай, шалай, мошалай, открывайся Чё-то не работает Потому что мы все. Двой подлодка, ебись на! Она где-то под землей, да? О, вот Что? Почему все водки летают? Это так странно. Это говорит. я так сделал. Это, это чтоб она явилась. Э, э куда, куда ты? Нет? Подводка, подводка. Ну, ладно, нет, стойте, мы же посмотреть хотели. Ну, это я сделал. Ну, вот, короче, это мой. Твой? Да, это мой. Он правильный, правильный. Ну да, тут много способов. Ну, как сказать могу? Мало, но, но садим. Чего? Ладно, давай, поехали. Куда садиться? Пойду. Ого, так просторно <laughs> вообще. Да, но это секретная способность, так что залазим на этот стульчик. Ты а, ну, ну, короче, сразу начнем с самых способом. А? Нет! Кабина О! отцепилась, и мы улетаем. Это, это, это что-то... Это что уже не лодка. Ну, мы же на лодке, это не лодка летает, а кабина. Так что ты этого не запрещал. А, ну да, в данном систему. Ну, а, что? а стоп, лодка О! только катачется -то и все? А? Нет, она. А! Ой. на базу. Давайте оценим ту огромную боевую лодку. У этой лодки 39 очков. Ты да. О, Осталась последняя лодка. Подводная лодка. О, молодец. Смотрите, что в этой подводке есть. Там есть Зек, динамит и часы. Я внутри подводки. Только нам странно немного Какая большая подводка да, Давайте оценим. Под этот вкусный чай, который я пью Я ставлю этой постройки 8 Понятно 46 очков у тебя кваза Ну чё, это были все постройки Ну, короче, спасибо за участие Агуши, пирату Тебе, пингвин О, спасибо. Кваза и оранжу Всем пока